Здарова, аудитория! Сегодня разбираем чемпионат мира, у нас квалификация в конце недели, Россия-Кипр, ну что, что, будем смотреть Россию, болеть за Россию, по-другому не можем. Так, ну давайте разберем команды. Так, Россия, что у нас Россия? Россия, медведи, балалайка, водка, ну и, ну, и вон там, где-то где вон там футбол. Ну, есть, есть футбол. Будем болеть. Так, сборная России в этом профессиональном э, этапе идет очень хорошо. Идет на первом месте. Ребята играют неплохо. Э, выигрывают, ничейки. Вроде даже ни одного проигрыша нету. Ну, то есть, э, пока неплохо. Пока неплохо. Кипр, что мы знаем про Кипр? Кипр, ну, там живут Киприоты. Это однозначно. Остальная половина Кипра это россияне. А что там еще у нас на Кипре? У нас на, на Кипре а, а, офшорные счета, ну, тех же россиян. Большие дядки хранят большие бабки. Тоже, наверное, на ставках заработали. Ну, что Кипр это половина Греции, половина Турции. Но больше мы, наверное, ни хера не знаем. Ну, футбол у них там есть какой-то. Футбольная сборная Кипра ну, не особо себя показывает. Ну, там, наверное, и показывает особое нечего. Поэтому... Сейчас все будут говорить, что Кипр ничего не забьет, там по, по прогнозам Кипр ни хера не должен забивать, там Россия должна выигрывать в ноль. Ну, нам же такие ставки неинтересны, что там коэффициент этот 1,1, 1,2, что Россия выиграет 0. А это Россия может забить 10 мячей. а может и не забить 10 мячей. может один забить мяч. Ну, но России надо выигрывать это однозначно. Поэтому... Мы же не будем ставить 10 тысяч на коэффициент 1.1, чтобы поднять это этого касать. А если Россия, блядь, вдруг анет и проиграет, что нам, 10 тысяч положить? Мы сделаем по-умному. Мы поставим 500 рублей на то, что обе забьют. Россия забьет однозначно, потому что им надо выходить с квалификации с первого места. Зачем им стыковочные матчи какие-то играть, когда у них есть возможность вот забирать первое место. Поэтому Россия будет забивать. Не факт, что Россия забьет один гол и остановится, уйдет в оборонку. Мне так не кажется. Они забьют один гол, пойдут забивать второй гол. Ну а Кипр уже столько не забивал России, что ну надо уже забивать. Ну пора уже, пора уже. Тут теория вероятности уже забить надо. Ну, поэтому я думаю, что Кипр дурака забьет. Плюс с, этим, с этой ставочкой нас матч будет держать напряжение, даже если Россия будет выигрывать 5-0. Все равно, может, Кипр дурака кого и засунет на 90-й минуте, на 91-й, там, хрен его знает. Хочу послушать ваши комментарии по этому поводу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите, будем обсуждать. Все, давайте, ребят.